Так! Не понял. Гоушокер. Гоушокер. Только быстро сейчас, У меня, не щас, у меня честно, сейчас нет его. Бульбульбульбуль-бульбуль-бульбуль-буль! Буль, буль, буль, буль, ты где? Буль буль буль буль. буль буль буль буль буль Где? Вы видите этого кузнеца? Я? Под водой. Кузнец? Буль, буль, буль. Эй! Буль, Кузнец! Ты больной? Буль, буль. Больной? Буль. А. а! Ты что в воде стой, спишь, балбес? А как ты в воде разговариваешь? Ладно я я, я, я больше, я больше русал. Ты можешь просто говорить, я об отвлечении. Так, я чувствую сегодня идеальный день, поэтому я пойду, я пойду искать и предметы для талисмана. Пожалуйста. Спасибо. Да, только бы. О, тут выезжаем, выезжать. От... Я пошел искать ингредиенты для талисманов. Сейчас, если что, Дриант, сейчас, сейчас я найду, вот и я все. тебе талисман павлина принесу. Давай. Да. По... Пош... Все, пошлите. Мне теперь шокер, буду вас бить. Так, всё. <кхм> Ты всё, все. Все, пойдемте, поднимайтесь наверх. О, а а дриан, держи, талисман. Как -то -то так и быстро. да? ладно, дриан, держи талисман, павлина Спасибо, где я? ой где я я просто прыгнул и я где-то оказался uh -huh. ой, ненавижу этот этот троллинг прыгайте этому... как только вы телепортируетесь сразу прыгайте <существует> Всё, <существует> туда туда к выходу прыгай прыгай все молодцы <существует> пошлите Габриэля здесь нет поэтому Давайте-давайте посмотримся. Да, пока не так. Они все свалили. О, боже мой. Привет. Привет. Ну, Привет. Успокойся. Успокойся. Успокойтесь. Я с миром. С миром. Молодцы на кладчиках. То Адриана, там же такие копии нас Я мир. Я не бил вас на секундочку, я вас не бил. Я мир глухой. Блин, Да. Показалось все, что быстро, тебя в дари. Убери его. Да я трансформирую, что да? нафиг ну, да тут... Хватит мясом раскидываться. Мне тоже не нужно. У нас Нет, кризис. Это сейчас хорошо. еще будет криз... кризис. У вас конец так... так. Я мир. Плак, декокти Мы тоже мир. Плак, я тебя отрекаюсь. Адриан, иди сюда. Лично. Понял, ты Нет, против да. них. Можешь, да. Но не думай. Так, ну ты помни. Будет, Держи, я тебя задушу, я тебя зарежу, и ты у меня подправишься на луну. И, и в будет. другое измерение мы тебя затащим, к демонам, ясно, тебя сожрут там. Вот. Старое измерение этих балбесов, старое измерение, которые а уничтожили. Возьму, так, этот. Так, так, Слушай, так. а что за больной человек? Что за так этот человек так. с белым глазом? Что за человек с белым глазом? Он знаешь, он такой добрый, он знаешь, такой добрый идет такой. он привет. Я думаю, ну я же Адриан. Он такой привет. Он такой держи камень чудес. Такой, Давай камень чудесный а если я ему по голове настучу. Я попросил, дай да, мне. Нет, это мой. Ты прошел, ла-ла-ла, а -ла он -ла -ла -ла тебе дал. Наглый. Прекратил все а трогать. Он, видимо, меня с тобой перепутал, потому что он сказал, Стурно. Стурно. слышь, он, он просто сказал, знаешь, какую фразу. Адриана, как ты быстро там была, потом там Ноги. Да, ты маг. Вами вообще не что-то? Нельзя. Благо нельзя, нельзя бить, он взорвется Благо точно нельзя, а остальных нежелательно. Да, они тоже обидятся и, и укусят вас. Да, они обидятся и отрекутся от вас. И укусят вас. Короче, я хочу вам рассказать временно, ну, тебе типа, рассказать все планы красного Нам Адриана. Осталось... Красного Адриана у него есть план. Мне рассказать Какой? вам? Давай говорим. Ну, короче, красный Адриан хочет поймать всех Адрианов, всех цветов, потом объединить их с собой, и он станет радужным Адрианом. Радужный Адриан станет очень сильным. Он заберет, и он может уничтожить не Это будет больнее, чем... Измерение. Что такое? Л... Что за алфавит какой-то? ЛБТГ? Вообще, алексы тупые! Я еще такое напишешь, я глаз выколю. Посмотрите, какой так, мы. Скорее, мы... ты таким яблым. Иди камыши, я. Никаких камышей мы не пойдем. <фу> uh, так, нам осталось... Мне осталось <с benim> найти буквально... <см mandatuma> что, Сашка, бон, какая она какая-то сплюснутая была? Сознаemie... Казалось тебе. Так, Мне осталось найти всего два талисмана. Три. Это... Уйдите! А почему-то нет некоторых талисманов. Калки, Дусу. Мне осталось найти калки у владельца. У, <ếu> у, владельца, лис, фо, э, у владельца. у кого У кого только, У меня у владельца. Пчела у владельца. Мне осталось найти только банник, змею и мистер-бага, который испар... Нам надо баник, чтобы отправить. Mm -hmm. А, кстати, я, мне надо уходить, потому что у нас скоро будет совет отрядов. и я тебе хотела сказать, твой друг, очень хороший, твой самый лучший друг сейчас находится э, этот, как это? вроде туалет у тебя дома, я точно не знаю. А, но... ну все, идем, туда, ребят. Друг. Все, ладно, я пошел пока. Да, мы сейчас, я с помощью ворвусь. А, ну это же дома, нет, стоять, куда побежали? Он же боль. Нам надо заходить -ти по-тихому. Так, я сперва буду в, не в... в трансформации. Нет, я буду в трансформации, чтобы мне ему потом пош... по лицу дать. Стоять. Стоять здесь. Куда пошли? Ну-ка сюда вернулись. Так, по краю, по краю. Вот тут, вот тут, по, по краю. Вот, действуйте, как он, по краю, в кусах Так, тихо-тихо, идем по, кра... по краю. По краю идем. А то это, это урод нас увидит. Он, супрац... О, он может спать на мо... в моем доме. Сюда, сюда, сюда, наверх. Наверх, наверх, наверх. Сюда. Я бегу, подождите меня. Заходим. Думаешь, всего что я нас Давай, давай, заходим, заходим. Тихо. Прыгайте. Так, никуда. Один раз. Никуда не тыкаем, никуда не нажимаем, ясно? Ой. <связанная> Всем ясно? Никуда не тыкаем. уу <связанная> <Выйди> отсюда! <связанная> так, все, все сюда и теперь сюда. Тихо, только. Тихо. Теперь мы прыгите вот сюда. Мы уже в доме Закрыто. тихо в люк закрыт. Как закрыт люк? Так не туда, не в люк, ты что? Вниз! Вот тут. Мы здесь. Вот. Вот сюда вниз прыгайте. Только вот сюда. Вот сюда. Зачем? Вы туда прыгаете. Вот сюда надо было. Берите, дай нам палочку, вот сюда. Дарим. Сюда надо было. Где палочку. Палочку. Так. Мне самому надо залезть. Кому а Вот сюда. Тихо, так вы. Хорошо, тихо Это так малышко. на и давай я давай сейчас... наверх наверх наверх сейчас... там какой-то человек вот на. давай я на, тебя... на тебе дам... давай запрыгивай сюда и тому иди сюда как тебя зовут тебя как зовут давай давай на крышу и скидывай мне к нам прыгай давай, давай. ты тупой я тебе сейчас Дай-ка палку. Не толкайтесь вы там. И скиньте мою палку. У кого моя палка? Ты серьезно умер. Давай сюда. Вот так бьешь. Вот так вот. Бах. И потом вот сюда падаешь, а потом вот тут вот так спускаешься и сюда. Все элементарно легче, можно найти от, от, от так еще раз так вот а что? ушли быстро туда зашли никуда там не нажимать никуда не заходить никуда не прыгать ясно всем стоять на месте давай сюда тому скинь тому тому, тому моя Ладно. голова Иди, так, Где? так, вот так, и вот так. Никуда не идем. Ни ничего нет, просто голова болит. А, Ну-ка сюда. Сё... Что непонятного я сказал. Прыгай. Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Давай. Аккуратно. Прыгай. А он прыгает на крышу? Прыгай на крышу и вот сюда. Давай, давай, давай, давай. Ну, ну или все, давай пойдем. Нет, нет, нет. Да. О, все, давай, давай, давай. Можешь Мне сюда? палку. Палку. Палку. Вот молодец, мы хорошие. Так, Можешь а теперь никуда не идем, стоим на месте. Я тут. Котаклизм со мной сюда сюда спускаемся, спускаемся. Ты так, где? Стоп. Собаки, вы все крысы Я сюда телепортируюсь. Я сейчас это стекло, я сейчас это стекло раскаляю. Давайте, вот сюда, ну, тут кнопка. Кого ты слышу? Пошли? Я за кнопочкой. Заходите. Так. Делаем. О. Это наверное фейк. Сейчас. Давайте, подходите котаклизм вы где? вы жалкие подонки кыш э, все пошли отсюда я не сдамся вам здесь вы, а... вы меня не допросите меня вы меня не допросите. это мы успокойся что, красный Адриан, думаешь, переоденешься в зеленого, я подумаю, то, что ты настоящий? Ты а вы вообще, кто такие? впервые вижу, скорее всего, тоже Адриан, который... Так. Ой, вот еще собаки меня. О, нет, я вам не сдамся. Дай Все. И... Ну, ты там сдашься? Балбес, Олег. я срочно в больницу сходить. Да что от меня вообще какие-то... Ну, доктор один, два, три, два. Где у нас врачи вообще? С ума сошел. Не бейте меня, кто подойдет, я леща дома Знаешь, у меня тут есть, смотришь? Что Что? мой? думаешь? Я поверю? Только настоящий Адриан знает пароль и знает, что вы. Настоя нету Скажи, что там лежит больше всего. Там лежит рыбка. Ой, все, настоящий Адриан, настоящий. А это со мной, настоящие ребята. Никто тут не фейк? Первый да. раз вижу, первый раз вижу, первый раз вижу. Мы их И му... Они му там один... сидели в каком-то какашке. Это... Так, тихо все, не шумим сейчас. Будем Это... Тут комнату. нету этого красного, ни красного, ни синего, ни фиолетового Адриана тут нету. Они все пришли на какой-то совет Адрианов. А, Понимаете? точно, о чем мы шепотом шли? Тогда идем в мою комнату. Здесь их там нет. Эту да, Эклипсу держит заложники и выкачивают всю магию е. Ну, в твоей комнате ее не погодили немножко, потому что не могли вас найти Этим. А, Все ну здесь я так вижу один. не эту его. Адриан, верни мне мою шкатулку. Срочно Это шкатулку в мою верни. А вдруг мне ты не больше... настоящий? Я тебе не верю. Ты сон вчерашний, который мне. Нам ладно, шучу. У вот меня еще есть твой кейсик. Какой-то, не знаю, что там в этом кейсе. Алена, это что ли свечник какой-то у него воркутак? И... На еще я не знаю откуда. Блядь! Меня... Скорее всего это я делал подделку, чтобы меня никто не сорвали. Этот. Вы что? Рассказывайте, что я все время пропустил? Хотите какой-то Талисмановый <связано> нашли у? <связано> да, вот, я говорю, вот мы нашли. Пог, пог, сколько, сколько тебе? Вернем, нет. Ты что, шарел, тварь? Ты что? У меня еще жареная пляска осталась. Нет. Тебя пожизненно в ловушки садят, тебя пожизненно крадут, поэтому нет. А, вообще нет, я... Да. Если я... я украду, ты можешь потом выбросить с помощью талисмана Суперкота и навалять им. Ну ладно, нам. Да, верните, мне мы. Где Плак? Кто плакал? Плак? Плак! Положил! А. Нет, у меня он... А. Пошли! Я вообще слышал катаклизм! плага. вы мне Плак мучить собрались! Это я, я хочу, ладно. Я слышал то, что кто-то из вас плакал ударил. Даже здесь был слышен грохот. А что там мы тут лазим в моей комнате? Ну-ка свалили, давайте вниз, вниз, вниз, вниз. я пойду посмотрю свои запасы. А какой у меня пароль? не свой пароль. Ты, не настоящий, У нас, короче, в городе слишком много мутантов набралось. Прости. Ну ладно, пофиг, я потом вспомню. Я не помню. А, я, кстати, я, я знал еще один их план. Короче, они встретили. Они встретили какого-то деда. Трогайте в моей это... квартире. Вы его офигели вообще? Ну-ка, быстро отдал. Короче, Адрианы встретили ну, какого-то Адриана. <свяк> Шокер. Шокер, собаки. Ясно? Вот. Слышь, Адри... Вы че тут? Пепси колу своровали. Вы Вы чё, пепси? -колу я ее понял. Постав ну как бы нечего. Не прогу... Все, быстро вы метайтесь. в другую комнату. Вот тут целая была коробка, Слепси. Выметаемся метаемся. Все, выходим. Этот Ариан. Они какого-то слепого деда нашли. У него наполовину глаз слепой наполовину Нет это, шрам. Это... Они, нашли, они, хотят его, они хотят его. обратить в вампира, Помнишь, что вы вампир, тот, который надо, на, Мне на, надо вставать? его срочно убить. Мне надо найти, где у них вот это собеседование Адрианов, и срочно убить как создателя талисманов. Какого создателя? А, ну этот без глаза, с одним глазом, это создатель талисманов. Они его сейчас вампира превратят, они его в жатву, они его, короче, в жертву, и воскреснет вампир, тем, с которыми сражались тогда. И что делать? Во-первых, надо посмотреть могилу, где лежит этот вампир. Если, получается, им нужно жить на ту могилу. Там, ну, им нужно достать могилу. А гроб лежит под.. Вот где-то здесь, под землей. Этот. Сейчас я отправлюсь в третье измерение и вызовнусь. Так, сим. Так, так, не переживай. Положили. положили быстро кока-колу с моего дома еще раз, вы хоть что-то возьмете в моем доме, я вас закопаю, убью, привяжу. Это где? Это магия. Короче, их тут нету, странно. Здесь лежит Клаус, а здесь Ребекка. Так, слушай, Клаус, Ребекка, давай мне вскрывай это все. катаклизм Какой вскрывай? Катаклизм. Их нету и все равно их тут нету, я же их просто запечатал здесь. Их тела не будет здесь. Давай. Котопли. А, Клаус, они хотят воскресить Клауса. Ить, ить. Нету здесь. Их здесь нету. А меня и, они, меня и, на... у, них... у них здесь скелеты должны лежать. У них здесь скелеты должны лежать. Их не скелеты. Выпусти. Сейчас я стану с Адриан, они воскресили Клауса. И Ребекку тоже, видимо. Да ничего не воскресили. Тут должны их скелеты лежать. Да, может, они еще даже сюда не приходили. У них еще совет. Них они еще на этом совете должны. У них еще совет, поэтому... После совета ну, они да. сюда придут. Но мы подготовим им тут засаду. Да, к примеру, к тому, что мы уже вскрыли гробы двух древних вампиров. и Их тут не обнаружили. Хотя, они сюда не придут. Потому что только знаю я, и ну, теперь и вы, где лежат эти двое лежали. И... Но все равно из этих гробов они могут воскресить его. Но мы их сломаем и все. взорвем. Нет, Нет, взрывать опасно тут под нами город. Погоди. Ну, можно. Надо, дамику. погоди. Я слышу, я кого-то, я что-то там видел. Я что-то там видел. Сейчас приду. Не идти за мной. когти и прячься плавушка дети у а вы уже здесь а что за сборище о, привет. А? Кость, мне сказали есть. мне ты сказал адриан ты мне сказал чтоб я сюда пришел зачем а, да так. Они говорят, что-то труп за труп, труп за труп, труп, короче, меня там должны будут убить, чтобы потом меня убили. А зачем тебе меч? Мне, да так. Это, ну что ты там создаешь? Новый талисман. Я нашел все ингредиенты, мне осталось украсть. ты же знаешь, что ты умер, да? И тебя да. воскресили мы, с помощью жертв Да, спасибо. Спасибо, мне мальчика жалко. из вас умер мальчика. Жалко мне его. Да, мне тоже его жалко. <thcin reduces> а... Ой, привет. Погоди, мне надо этот, отойти, я там должен договориться с этим Не понял. <Math Instead> <energy> <annoying> на, на <decrease> телу. <coma>. Короче, <sic> Убили тот, кто будет создавать талисманы, потому что он бесполезнейший. Талисманы 10 Ой, без... лет создавать. Пока он создаст этим талисман который нам поможет, мы уже можем сдохнуть, создать и его вообще убереть. Не знаю. А -а -а, что это было? Что за это, дрель? Наверное, шума подавли. шума... шума... Так, э, так, надо сюда Ай, выбираться. да хватит меня бить Ты уже на сегодняшний день три раза ударил Первый не... раз, когда я был Там, когда ты меня убил Второй раз, когда ты меня воскресил И сейчас третий раз был Собака сатулая, утулой, больно Потому жить Потому что два насмерть, надо три Три, три, три, три. Так, надо выбираться а, кстати, отсюда а, Я вообще все видел, кузнец вам наврал То, что 10 лет нужно талисману делать Кузнец скотин Талисману... Он научился, типа, это для новичков делать 10 лет, а для профи, как он был, за 5 минут можно провязать телесмону. Ну, скотина. Так что вы могли создать... А, мы отсюда не выберемся. Я отправлюсь на первое и там сейчас я где-то Олега видел, сейчас это было У меня есть идея, как мы отсюда выберемся. Это, конечно, не самый эффективный этот... Сейчас я Олега позову, он катаклизмом отбил. Нет, не ломай. Следующий. Всё, пока. Давайте, заходим, заходим. Заходим все. Заходи. А, что там происходит, ребят? Почему давай. я видел перепахную, не дающуюся мою? Ну, видел. А вы где? Привет. Привет, мы Привет. уже выходим. Ура! Ай! Ой, ай, и, ай, ай. Почему она сюда переместила? Ладно. Дивёшь, так, все. Меня... Этот, скоро Мне совет это закончится. Нужно... Скоро совет закончится. Да, ну, тут все заколочено у меня дома. Поэтому... Нам надо идти в бункер. Адриан, всё, давайте. Адриан, тебе, тебе нужно этот, э, уехать с города. Нет, никуда я не уеду. Если они тебя поймают, то они сделают уже радужного дряна, который это как объединить ки плага. Меня не поймают, поверь. Ну, слушай. Нам нужно отправить за последними талисманами. Осталось три талисмана собрать. Да, так. Давайте мы пойдем в какое-нибудь без безо безопасное место. Кстати, я знаю, где совет проходит примерно. Нет, мы туда точно не пойдем. Не, я знаю. А у Фроди на этой вышке. Я знаю а, знаете, место, куда точно они никогда, никогда не пойдут. Ура! Вперед, Перед. Вот сюда, сюда. Вот сюда, сюда вот. Ай. все да, вот, здесь не нет, Пожалуй, я-то развернусь на крайний случай. Подожди. Мне кажется, или там кто-то остался на живу? Да нет, никто не остался, ладно. Все, пошли. У Если кто-то остался, сам идет нас. Э, ничего страшного, чао, чао, чао. палки. Давайте вот тут останемся, вот тут. <связь> У меня есть еда. Кому еда нужна? Так, надеюсь, там закрыт. <связь> Все, здесь закрыто. Здесь закрыта канализация. Открыт только там вход, который я сейчас... А, ну ладно. Ничего. Так, все, останемся здесь. А Тут, я хочу, конечно... Что я помню, по старым временам, когда просто нападали злодеи. И мою личность никто не знал. Ну, я это просто... когда вернует талисман мистера Бага. все куплю, узнают. Куплю. Ой, ну, все забудут. Все все забудут. Вот. Да, особенно ты. Я же Черепашка.